Это вопрос, Андрей Андреевич, где же находится это закрываю, закрывающая поток э, денег, точка в нашем энергетическом поле или где находится эта точка, которая закрывает поток денег? И вы знаете, я готов ответить на этот вопрос. Я знаю, где находится точка или где находится это элемент, который закрывает поток денег у человека. В целом этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем быть богатым человеком. Но есть но. Это но заключается в том, что люди не верят. Не верят и очень напрасно это делают. Вот Если бы кто-то когда-то поверил и начал бы всего лишь одно, то что я сегодня скажу, применять, прямо начиная с сегодняшнего или завтрашнего дня, то этот человек бы очень быстро даже не со временем а очень быстро приобрел бы высокое материальное благополучие ну наверное вы готовы услышать я сегодня с удовольствием готов поделиться этой информацией эта точка она действительно существует эта точка это момент когда вам нужно рассчитаться в том случае, когда вы рассчитываетесь и до этого момента вы переживаете, или в момент расчета вы переживаете, или после момента расчета вы переживаете, это все ограничивает у вас возможность в дальнейшем зарабатывать много. Или вообще зарабатывать. Что я вам хочу сказать, в тот момент перед перед которым вы должны рассчитаться, сделайте это, не думая об этом. Второе, в момент, когда вы рассчитываетесь, не думайте об этом. И третье, в момент, после того, когда вы рассчитались, не думайте больше об этом совершенно. Если все три элемента вы будете использовать, не думать о том, когда вы Должны рассчитаться во время того, когда вы рассчитываетесь с кем-либо, за что-либо, и после того, когда вы рассчитали за что-либо или с кем-либо, после этого старайтесь не думать вообще об этом. Старайтесь думать о чем угодно, о природе, о семье, о будущем, я не знаю, о чем хотите. Думайте. Так вот, в случае, если вы не будете этого делать, и не будете обращать внимание в тот момент, когда вы рассчитываетесь, это фактически будет тем ключом, который откроет к вам... Огромный поток изобилия, и в вашей жизни все полностью изменится. Я знаю, какие вопросы сейчас начнут мне задавать люди. Они будут связаны с обвинениями. Как можно не рассчитываться, как можно не думать. Я считаю каждую копейку. А вот как хотите, так это и воспринимайте. Я хочу вам дать совет, как эзотерик, как человек, добившийся достаточно материального благосостояния. Могу сказать, что данный метод он абсолютно проверен, работает на 100%.